Самые лучшие притчи о семье На Земле существует немало притч. Одни из них посвящены любви, другие — семье, третье — дружба. Этот список можно долго перечислять, но ясно одно, каждая притча имеет поучительный характер и несет в себе глубокий смысл, притчи о семье позволяют разобраться в сложностях взаимоотношений. Притчи о семье посвящены вежливости и взаимоуважению между мужем и женой. Притчи о семье — это правда, намек и поле для плодотворных размышлений. Притча о счастливой семье раскрывает секрет благополучных отношений между супругами. Притча, про семью и сломанные вещи Пожилую пару, Прожившую более 50 лет вместе, спросили, как вам удалось так долго прожить вместе? Видимо, мы родились и выросли в те времена, когда сломанные вещи было принято чинить, а не выбрасывать. Прича яд в сердце. Когда-то давно жила в одной деревне девушка.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 Живут в соседних домах две разных семьи. Одни все время ссорятся, а у других всегда тишина и взаимопонимание. Однажды, позавидовав мирной соседской семье, жена говорит мужу: "Сходи к соседям и посмотри, что такого они делают, что у них всегда все хорошо". Пошел, спрятался и наблюдает. Вот видит, женщина моет полы в доме, вдруг что-то ее отвлекло, и она побежала на кухню. В это время ее мужу надо было срочно в дом. Он не заметил ведро с водой, зацепил его и вода разлилась. Тут пришла жена, извиняется перед мужем, говорит, прости, дорогой, я виновата. Нет, это ты прости, я виноват. Расстроился мужчина, и пошел домой. Дома жена спрашивает, ну что, посмотрел, да, ну что, все понял, у нас все правы а у них все виноваты. Притча старший брат В больницу в тяжелом состоянии привезли трехлетнюю девочку Лизу. Состояние ее с каждой минутой ухудшалось. Нужно было срочно делать переливание крови. В зале ожидания находились ее родители и старший брат которому недавно исполнилось 5 лет. Мальчик в свое время перенес ту же болезнь, от которой сейчас страдала его сестра, и у него в крови выработались антитела. Поэтому врачи надеялись на успех переливания крови брата. Врачу было необходимо уговорить ребенка, и он спросил у брата Лизы, готов ли он отдать кровь своей сестричке. На лице ребенка на мгновение отразилось сомнение, но потом, глубоко вздохнув, он сказал, «Да, отдам, если это спасет Лизу». Мальчика уложили рядом с сестрой и начали переливание. Братишка улыбался, видя, как щучки его сестры заливают румянец. Но вдруг он резко побледнел, улыбка исчезла с его лица. Он очень серьезно посмотрел на доктора и спросил дрожащим голосом, «В котором часу я начну умирать?». Выяснилось, что малыш понял врача по-своему, он подумал, что должен отдать всю свою кровь. И, будучи уверенным в этом, согласился. Притчи, притчи о родителях и детях Однажды к мудрецу пришел человек. Ты мудрый, помоги мне, мне плохо. Моя дочь не понимает меня она не слышит меня. Она не говорит со мной. Зачем ей тогда голова, уши и язык? Она жестокая. Зачем ей сердце? Мудрец сказал, когда ты вернешься домой, напиши ее портрет, отнеси его дочери и молча отдай ей. На следующий день к мудрецу ворвался разгневанный человек и воскликнул, зачем ты посоветовал мне вчера совершить этот глупый поступок? было плохо, а стало еще хуже. Она вернула мне рисунок, полное негодование. «Что же она сказала тебе?» – спросил мудрец. «Она сказала, зачем ты мне это принес, разве тебе недостаточно зеркала?» Притча о родителях и любви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 и огонь ее свечи оставался таким же большим и теплым. Притча, хрупкая вещь. Было это давно или совсем недавно, неважно. Да только пришел в одно селение путник. И остался в нем жить. Мудрый был человек. Людей любил, а особенно деток. А уж что руки золотые, такие игрушки мастерил, что ни на одной ярмарке не сыщешь. Да вот только не задача, поделки-то слишком хрупкие. Обрадуется ребятня, забавя, а она возьмет да и разобьется. Поплачут дети, а мудрец им новую игрушку смастерит. Да еще более хрупкую. Что же ты, мил человек, такие подарки детям нашим делаешь? «Ведь ты мудр и любишь их, как родных», – спрашивали у мастера родители. Дети стараются играть аккуратно, а подарки ломаются. Сколько слез-то! Улыбнулся мудрец, время мчится очень быстро. Совсем скоро другой человек подарит вашему сыну или дочке свое сердце. Хрупкая вещь, думается, мои игрушки научат их бережно относиться к этому бесценному дару. Притча купить время отца. Как-то раз один человек вернулся поздно домой с работы, как всегда, усталый и задерганный, и увидел, что в дверях его ждет пятилетний сын. Папа, можно у тебя кое-что спросить? Конечно, что случилось. Пап, а сколько ты получаешь? Это не твое дело! Возмутился отец. И потом зачем это тебе?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 нельзя же быть таким эгоистом. Я работаю целый день, страшно устаю, а ты себя так глупо ведешь. Малыш тихо ушел к себе в комнату и закрыл за собой дверь. А его отец продолжал стоять в дверях и злиться на просьбу сына. Да как он смеет спрашивать меня о зарплате, чтобы потом попросить денег. Но спустя какое-то время он успокоился и начал рассуждать здраво, может, ему действительно что-то очень важное нужно купить. Да ну и с ними, с тремя сотнями, он ведь еще вообще ни разу у меня не просил денег. Когда он вошел в детскую, его сын уже был в постели. — Ты не спишь, сынок? — спросил он. — Нет, папа. Просто лежу, — ответил мальчик. — Я, кажется, слишком грубо тебе ответил, — сказал отец. У меня был тяжелый день, и я просто сорвался. Прости меня. Вот, держи деньги, которые ты просил. Мальчик сел в кровати и улыбнулся. Ой, папка, спасибо, — радостно воскликнул он. Затем он залез под подушку и достал еще несколько смятых банкнот. Его отец, увидев, что у ребенка уже есть деньги, опять разозлился. А малыш сложил все деньги вместе,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 и ребенок в спешке спросил, «Боже, скажи же мне, как зовут моего ангела?» Его имя не имеет значения. Ты будешь просто называть его «Мама». Притча «Родители и дети» В далекой стране жил один старик. Было у него много детей. Не все его одинаково любили. Пожилой отец обижался на это и в один прекрасный день решил уйти из дома. Он пошел в незнакомую страну. Пробыв там некоторое время, старец почувствовал тоску по дому. Он решил путешествовать, чтобы отвлечься, но ноги все равно привели его на родину. И тут он увидел, что дети его счастливые, они прекрасно живут и возделывают цветущие сады. Отец обиделся и на это и решил поселиться подальше от семьи. К нему не раз прибегали внуки, но он не радовался им, а демонстрировал свою обиду. Когда старик умер, к нему пришли дети, похоронили его, а на могиле возвели красивый сад, выразив этим поступком свою любовь и почтение отцу. Притча «Непростая семья» В одном селе жила семья из ста человек. В ней царила особая атмосфера мира, согласия и взаимопонимания. Никогда здесь не ссорились, не ругались. Этот слух дошел до правителя страны. Решил он проверить, так ли это на самом деле. Приехал владыка в село, нашел главу семьи и спросил о том, как ему удается сохранять гармонию между близкими людьми. Старик взял лист бумаги, долго на нем писал, а потом вручил его правителю. На бумаге было начертано три слова, любовь, терпение и прощение. И это все, — удивился правитель. На что старик ответил, да, это основа не только хорошей семьи, но и мира в целом. Притча Белье с пятнами Глянула хозяйка в окно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 Прежде чем обсуждать чужое белье, пошла бы ты, да помыла свои окна. Глянь, какие они у тебя грязные. Притча о человеке, который прожил сто лет и ни с кем не спорил. Корреспонденту дали задание узнать секрет долгой жизни человека, которому исполнилось сто лет. Журналист поехал в горное селение, разыскал юбиляра и начал выспрашивать, как же ему удалось прожить сто лет. Старик сказал, что секрет его долгой жизни, по его мнению, возможно, связан с тем, что он никогда ни с кем не спорил. Корреспондент удивился. Как это? Вы прожили сто лет, и ни с кем не спорили. Ну да. Ну что, вообще ни с кем. Да, вроде бы, ни с кем. И что, даже с собственной женой не спорили? Даже с женой? И со своими детьми? И с детьми? И что, за сто лет ни разу не спорили? Думаю, что да. Никогда-никогда ни с кем не спорили, недоверчиво продолжал корреспондент. Да, спокойно, отвечал старик. Корреспондент раздраженно, да не может этого быть, чтобы вы за всю жизнь ни разу ни с кем не спорили. Спорил, спорил, с улыбкой ответил старик. А потом добавил, хотите чаю? Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Чтобы быть в курсе новых видео нажмите на знак оповещения, колокольчик после подписки.